Вашей семье у меня к вам вопрос когда у нас закончится долги меня интересует судьба моих детей у вас закончится долги в течение аж четырех лет не быстрее для того чтобы долги закончились необходимо не занимать и необходимо отдавать вообще